И вот эта песня, которую я почти анонсировал, когда говорил о разных войнах, которые начались после Афганистана, Я вот как-то хотел для себя привести в систему вообще, вот, где, в каких там горячих, холодных точках бывал. И вот это, ну, получилось, что почти везде. Если что-то пропустил, простите, да. Но, кстати, далеко не всегда в разгар боевых событий, иногда чуть раньше приезжаешь, иногда чуть позже. Но в принципе эта песня называется "Далее везде" с подзаголовком "Размышления русского офицера о генеральном штабе". Проснулся утром, чую быть беде. Где пил вчера, какие были папы. Лишь помню директиву из генштаба В Афганистан и далее везде. Прошел в Афгане, в Панаде и в Исе, Был в морозилке, и в сковороде. А дома директива на Тбилиси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 Сайдерами в страхе Сошлись на виноградной борозде Я их мерил в Нагорном Карабахе В Баку и в Сургалите везде С таджиками не вовсе было худо Всем без в ребро, вся кровь на бороде Пришлось пройти отсюда и дотуда Таджики стал в везде. Я разлюбил весь мир юго-восточный, Я заскучал по северной звезде. Но был направлен директивой срочной В Абхазии, в Италии везде. Но вот осень русские туманы, Хотя еще дымились кое-где. И я слетал десантом на Балканы, На Пришкину и далее везде. Но тут Чечня не то чтобы восстала, Но расходила горбиться в труде. И много наших с дуру постреляла И в грозном, и в аргуне везде. И вновь грузины дурака сваляли Решили осетин зажать в узде И я по транскавказской магистрали Сходил с и далее везде Потом я был в Крыму и на Донбассе Весь извалялся в угле и руде Приказы ждал, как перемены в квасе Идти в ноги, Киев, Но сочинил Генштаб другую сказку, Что-либо не писалось на воде. Я послан был в окрестности Дамаска, в Мимим в далее Дали я истин. И сгнал Игил оттуда, чтобы рядом с Россией было да, ни черти где. Чтоб Могинштадт командовал парадом, Опять в Афгане и опять везде. Пусть Могинштадт командует парадом, Опять в Афгане, далее везде. что я в этой песне не предугадал я думаю что второй афганский поход будет несколько раньше большого украинского все остальное точно